А перед началом видеоролика хочу посоветовать вам канал УАМА САЙТО. Девочка делает классные по обработки поэтому заходите, не пожалеете. И сразу говорю, я не умею рекламировать, поэтому не судите строго, но мы начинаем. Мама? Да, Ису? А когда дадите вы меня в школу? Ису, а ты прям так хочешь? Да, пап. Домашнее обучение вкусно. Живо поболит. Иису, а в школе еще будете не болеть? Не будет. Я столько аниме про школу посмотрел. Там все такое крутое. Поэтому я хочу, чтобы вы отдали меня в школу. Ну давай, ищи ему школу. Ладно, на следующий день. Хвансо, я дома, я вижу. Что ты делаешь? Пишу отработочную. Ээ... Ладно. Я, короче, записал нашего ребенка в тридцать шестую школу. Но это та, которая неподалеку. И когда приходить? Через неделю. Мне только интересно, как его в девять лет примут в первый класс. А он не в первый пойдет. В какой? Сразу в третий. Мы же учили нашего ребенка тому, чему учат в первом и в втором классе. М -м -м, ну, так да ладно. Сынок. Да, пап? Через недельку ты идешь в школу. Серьезно? Да. Это же круто. Знакомство с новыми людьми. Много-много друзей. Через неделю. Да, беги, сын. Потом мама тебя заберет. Хорошо, пап. До встречи. Смотрите, какое-то чучело к нам в школу принесло. Ой, тише, оно остановилось. Походу, услышала нас. Да, Макс, ты никогда не отличаешься. Заткнись. Только посмотрите на него, он же урод. не чучело. Что у тебя с голосом? Ты как будто младше всех девочек. Милан, так же, так, так же нельзя. Кто заплачет еще? Ой, да ладно вам? Послушай, чучело, я предлагаю сходить после уроков за школу. Поговорить хочу, подружиться поближе. Я не пойду. Пожалуйста. Но ну, если только пожалуйста. Отлично. Плохое у меня предчувствие после уроков за школой. Э, так, о чем поговорить хотели? Ай... Что такое больно? Давай помогу встать. Не надо, все хорошо. Тогда хватит меня бить. Спустя два часа. Ничего не вижу. Где очки? Вот они. Они разбиты. Бедолага, ничем я ему не помогу. Да, давай. Кто это тебя так? Какие-то два пацана и одна девочка. Ну, она смотрела. Не стоит с ними связываться. Они те еще давны. Они и так стоят на учете, поэтому не... Обращай внимание. Хорошо. Поможешь до дома зайти? Меня мама должна забрать. А, Что-то случилось? А... Вау! Да, этого Малоева побили. Опять те... Те трое? Да. Скоро получат. Ага. Ой, мама подъехала. Ису, кто тебе так... Это два мальчика. Пойгайся пока на площадке с, с друзьями. Мама разберется. Хорошо. это твоя мама? Ну это же парень. Да, это парень, но я привык называть его мама. Понятно. Угусь. Через 20 минут. Ису, ты здесь больше не учишься. Мы переводим тебя в другую школу. Ну а почему? Здесь нет дисциплины, и мы переводим тебя. Но сейчас мы идем домой. Хорошо. Пока. Пока. Дома. Мама, не обязательно меня лечить? Сынок, у тебя на руке такой большой синяк, что пройдет только через два месяца. Поэтому мне придется его помазать. Ну, хорошо. Через две недели. А меня в этой школе не будут убежать? Нет. Так как здесь работает твой отец, и мы здесь учились, поэтому тебя здесь никто не тронет. Ну, хорошо. Пока. До встречи. После уроков. Мне так понравилось, так понравилось все дружелюбные но я тебе что говорил так там круто и спустя четыре года здравствуйте ребята к нам в класс перевели трех новеньких эшли лаут макс берг и вилсон дан эти трое будут с вами учиться стоп они кого-то мне напоминают Вилсон, это же тот чучело Присаживайтесь на перемене. Главное, чтобы меня не начали доставать. Привет, чучело. Соскучился по нам? Нет. Э, извините, вы меня с кем-то спутали. Да ладно тебе, чучело. Я твои еб... заткни. А, к кейси, привет. Вам еще не надоело? А, привет. Говорить научись, не привет, а привет. Но в твоем случае для меня здравствуйте. Извините. Мы имели в виду в шутку, чучело, то есть он красивый. Думаешь, я поверю в твое вранье себе ковы? Вау, вот эта девочка! Такая красивая! Такая нешка! Извините, извините, мы уходим. Пошлите. А зачем вы здесь оказались? А ну, нам сказали перевести сюда, чтобы учиться лучше, так как в прошлой школе, а дисциплины не было, и учиться невозможно. А так мы здесь, рядом, и вместе, друзья! Куда сходим после уроков? Ну, давайте в кафе. Давайте. Хорошо. Кстати, у тебя появились треды и другой цвет волос? Да. Они настолько надоели обычные волосы, что я решила сделать треды. Мне нравится просто. Ну, надеюсь, что тебе тоже. Мне нравится. Но в отличие от вас, я не стал выше. Я подрос только на 7 сантиметров. У меня рост 168 сантиметров. У меня 180. Это что, самый высокий, что ли? Я вообще до 2 метра ростом. Бака. Пути какое мурточка После уроков. Итак, давайте определимся сразу, что будем заказывать. Я буду холодный чай и тортик. А ты, Кеси? Мороженое, наверное, еще буду. А я шаурму. Ха -ха. Уже в кафе. Итак, заказали, ждут заказ. Как логично. Ну, ису рассказывать, чем занимался, пока нас не было рядом. Но так как я в третий класс сразу поступил, я учился до пятого, и мне это и надоело, и я стала немного лениться. Поэтому сейчас по химии, биологии, физике и физре у меня три. У меня по физре тоже три. Там училка злая. Но мы в одиннадцатом классе. Как в одиннадцатом? Так как мы были в той школе в седьмом классе, значит, и прошло еще четыре года то значит, мы уже в одиннадцатом и перешли сюда. Это обидно. Ничего страшного, у нас еще целый год впереди. Ну ладно, когда принести заказ? Как вкусно! Ага, шаурма такая вкусная! О, давайте сделаем фотографию. Давайте. О, да, всем привет! Давно я не говорила этого, но все равно. Люди, я очень рада, конечно, но... Пишите побольше вопросов под именно этим постом, потому что, ну, давайте сделаем разнообразие, сделаем АСК, потому что последний АСК у нас был 8 месяцев назад. А это, знаете лет долго было? Вот именно. И давайте сделаем еще один АСК. Я хочу посмотреть на ваши вопросы. Мне очень интересно, на самом-то деле, но... Эх, ну, пожалуйста, я вас просто молю. Ну, да, пока.